Здравствуйте, компания РМУ так я уверен, что вообще никому не известно, но вот делает лыжи, собственно, штаб-квартира в Америке, завод в Германии, все здорово, все handmade. Написано handmade Колорадо, но завод в Бадменхена я не знаю когда происходит но происходит значит мне такие фирмы нравились всегда потому что у них очень обдуманные очень взвешенные но при этом компактные, понятные линейки которые затыкают все дырки и решают все вопросы и мы коротенько можем сейчас пройтись потому что всего четыре на самом деле модели в общем то все понятно начиная с модель поставил талия 98 такой фрирайд универсал в плане универсал именно универсал на котором в принципе можно и карвить и на склоне интересный двойной раз форма носок, тейп, смещенный, длинный камп, лыжа жесткая, стабильная на скорости. И за счет вот этого нарочного носа, как бы, она будет работать и в целине. Хотя в мягкий снег, конечно, при такой талии, наверное, не очень пойдешь. Но если мочить, то мочить. Но, по крайней мере, со скоростью она справляться точно будет за счет жесткой, за счет формы. Следующая модели это Apostle. Апостол. Вот она, собственно, и есть. А, у нее талия 105. В принципе, очень такая взвешенная про-модель, но она очень своеобразная, обратите внимание, очень смещенный тейп и очень короткий рабочая длина канта, о чем как бы, говорить. То есть не надо отнуждать подвигов на склоне, но с другой стороны, за счет этого укорочения она будет маневрена на склоне. А в целине за счет вот этих вытянутых тейпов, за счет смещенного рокера, точки загиба носа она будет работать хорошо и стабильно. то есть и лыжа сразу стала мягче в сравнении с 98 й талией. И просто для того, чтобы больше работать в целине. Дальше идем в North Shore, талия 114, очень как бы такая у нас уже именно фрирайд рабочая модель. Такая одна пара на все, опять же таки с затейперенным носом, но с очень смещенным и плавным тейпом, очень маленький в общем-то нос добавленный, потому что очень подразумевается, что на талии такого размера 114 вы уже как бы на слон конечно ходить не особо не будете но и завершает модельный ряд это профессор 2.0 талия 122 абсолютно рабочая лошадь а, для всех видов фрирайда для любого варианта очень такой взвешенный сбалансированный задний рокер то есть в принципе для людей которым не нравятся задние рокера она тоже подойдет она не будет козлить и пытаться уйти в телевизор на перекосе назад на проваливание заднюю стойку будет держать. Лыжа на всех ощущениях приятная. Характерная особенность всех лыж РМУ, на мой взгляд, то, что мне бросилось в глаза, это действительно хорошее качество исполнения и стойкость к износу. И второй момент, то, что они очень легкие. Очень как бы загадка для меня, потому что лыжи с деревяшкой внутри, но они не весят ничего совершенно, и вот ходить на них очень будет хорошо. То есть, в принципе, вот фрирайд со скиту, в смеси будет очень эффективный, потому что лыжи широкие, при этом лыжи шикарно пружинные, деревянные, при этом они легкие. Вот такого сочетания как бы удается встречать не часто вот у Эрмушек это есть. Плюс достаточно широкий кант, отличный сайдвол по всей длине, в общем-то и конструкция лыж очень ремонтопригодная, то есть чинить их с помощью эпоксидки будет очень легко и спокойно. Но э, остается открытым, как всегда, дежурный вопрос с тестами. Надо где-то их искать на тестах. Ну, как-то у меня есть какое-то некое предвкушение того, что с ними все будет хорошо. Как-то они мне внушают доверие, потому что, собственно, я ощущаю руками, беря каждую модель из них в руки. Все, ну, пойду искать на тест, чтобы не пропустить. Подписывайтесь на канал, ставьте вот так, заходите на сайт. Подробности все там. Пока.